Мы падаем, земля следит ревниво, И небо отражается в зрачке, А снизу скажут, как летят красиво Парашютисты в затяжном прыжке. Думал, что так слюбится, Их словно откопали из запасников И выбросили на пустую лицу. Любили как могли, цеплялись по Же повести обманывали, предели в бессоннице, хватали телефон, который выключен, клялись не помнить и не церемониться. Прощали, не прося прощения, Все забывали, Виделись украдкою Съедали взглядом полным восхищения Тела друг друга В те мгновения краткие Боялись больше не верили что могут быть счастливыми ей говорили что она вся светится ему что реки может вспять с разливами и все равно не верили с рассветами Закрыв замки и души в темной комнате Клубникой объедаясь и конфетами Обидные придумывали колкости Зачем не знают, нету объяснения Бросались шеи сорванными бу. Да, До изнеможения, до кончиков волос, до губ искусанных. Все выдохнут, и выкричат, и вылюбят. Он улетит в соседний дом, не далее, и будет огни Волны, что обнимала Талию, и будет помнить, как ее он вылепил. Вестой волны, что обнимала Талию. Спасибо.